Ух, поху, ох, поху, ох, поху, ох, ох, поху, я хожу, а, а вот, короче, тут спиленные ресы, Саника. играйте, делайте, дыхание наших В натуре. ты где, Гандон? А, это я, ты я до... Mm. Вот, чекайте у нас, короче. Ладно, не буду их об... Вот тут, короче, кейс, кейс с донатом. Там кейс с валютой. А тут кейс... Да, админы писать не умеют, как и я, в принципе. Uh, вот. Uh, тут донатик. Мне выдали сразу моментально донаткинг, как зашли. И ресы... Вот такое тема и вот яхазаче еще сказать, ну пиздатый, что сказать. Он пиздатый я сказал. Вот тут такое это. Да тут еще частик катает так что шо... заход. А, вот тут что какой-то ег. Это что? Слой тэптис на, на спаун, короче, тэптис. Сейчас я обосрался, Они а этим. Давно, короче, херки эти, которые ломают. Короче, я обосрался, у меня аж запись. Сидеться, Пока что видосов не будет, потому что я сам передаю да и я уже в... реку потому что я самый даты люди я я самый